Тут у ну, как всегда, гюзлины. Все, пойду водички возьму. Ну, посмотрю, что там вкусненького даю. А, водичка вот уже здесь прям. Что там вкусненького? Так, ну, как всегда, иранчик. Салаты там суммины, сохрани, картофельные фуриальницы, шашлычок, ну, то ли курица, то ли индейка, пюре, паста. Так, здесь я тут, не знаю, что-то панировки. Тут курица или рыжий, не знаю. Там, как всегда, о, опять рой. Вы посмотрите, рой просто вся пахлава, все. Так, тут, смотрите, всякие сэндвичи, хот-доги, гамбургеры, тут рыбку жарят. И тут у нас пицца. Ну, вот такой вот, вот ассортимент на пляже. Все, пошла я искать, если лежак, заодно я посмотрю, что сегодня у нас там по волнам, спокойное море или нет. посмотрите, Морешка сегодня можно сказать спокойное, значит сейчас я намажусь кремом и быстренько побегу в море купаться за вчерашний день, который я не купалась. Так, надо тут сейчас лежачок найти. Лежачок. Не знаю, сейчас будет день лежак свободный или нет. Я иду купаться в море, ура! Такое ощущение как будто первый день приехала сегодня вот, вчера один день покупать нормально хотя нет что я говорю я до этого тоже день не купалась вчера я чуть-чуть покупалась прям совсем чуть-чуть хоть сегодня надеюсь оторвусь я Ой. смотрите там горы видно сейчас немножечко постаю Привыкну водички, водичке, заодно крем впитается, но сегодня, кстати, я не знаю, может мне опять кажется, может надо привыкать, но прям водичка значительно стала холоднее, последние вот уже два дня, водичка прям значительно холоднее. То есть я когда только приехала, я в воду заходила, но не было такого ощущения, что, мне как будто ногу сводить, а это прямо, знает что... Столько значительно похолодал да, да. ну зато смотрите сегодня море спокойное и водичка вся прозрачная там посмотрим сейчас все на глубине будет вот мне даже уже отсюда вот вижу здесь вообще все все чистенько все видно хорошо прозрачно о вот такой вот я люблю море вот это прям по мне красота так заходим потихонечку вот, смотрите, как все видно хорошо. И прям как в первый день, когда я приехала, пошла на море. Прозрачная такая же вода, красота. что-то прямо холодненькое. Она... <сх2> значит, я сегодня не буду безвылазно сидеть 2-3 часа в море. Ух. Наверное, чуть попала сижу водички и а потом вылезу поклеить на солнышке потом опять зайду так сейчас соберемся храбрости и нужно окунуться так раз два три все теперь уже не так страшно не так холодно не так страшно Ой. Самое главное, чтобы ветер не поднялся. Потому что если поднимется ветер, то это все. Это можно уже, в принципе, в воду не заходить. Мало того, воду не заходить, И можно уже, в принципе, с пляжа уходить. Потому что даже на пляже сидишь уже. Позагорать не позагораешь, ветер... Ну, грубо, короче. Не -то все. Я так боялась, если честно Думала, последний как раз не отдых Думала, уже все, не удастся мне в море покупать Но в любом случае Как я во вчерашнем своем видео говорила Я не, не, не поменял а в плане приезда Я не знаю, конечно, может быть это вот Такая погода в этом году Я в те не была, в сентябре На море здесь, я не знаю Но, Но я говорю, если мне доведется Допустим, в сентябре, да, поехать Ну, мне или там с, нам, с Сережей то ехать, короче, числа, может, с 10 сентября. По 20 примерно вот так вот. Раз вот только жары такой уже не было, в то же время по ночам ветра не было. По вечерам, по ночам. В общем, идеальный был сезон. Давайте я жду сегодня вас это. Немножечко Поза тоже с подводным миром познакомлю. Посмотрите, как там будет водичка. Там водичка прозрачная, хорошо все видно. Может, рыбку какую-нибудь видно будет. Вы Подводим, нет. Вот я вчера как раз о таких волнах и рассказывала вам, что вот такие волны я люблю. Так, сидишь или и на них качаешься. Они когда они холещают, ты там скачешь, как на батуте. Все равно Прямо... делай хлопочку, выпаду в нос, в глаз. А да. вообще, я еще, знаете, загорелась тем, что когда серега приедет, на парашют полетать. Раньше я, честно говоря, как-то, ну знаете, понялась на парашюте летать, ну не знаю. Потому что ну, были случаи, наверное, вы ну, помните, по телевизору показывали, что какие-то несчастные случаи происходили. разбивались. Ну не только на парашют хотите, куда надо этих всяких таблетках, лапрушках какая-то А тут что-то я посмотрела. И мне прям захотелось. Тем более там видео записывают квадрокоптер у них летает и плюс прошлый у них проделано очень хорошо то есть со всех ракурсов фотографируют и снимают короче красота правда мне вот на телевизоре сказали что ну в общем 60 по-моему долларов на человека парашют выходит это уже 120 да и 50 долларов, короче, вот девчонки стоит. Ну, то есть, как вы понимаете, не дешевое удовольствие, но зато раточки, я думаю, можно побаловать себя. Не каждый же раз берешь такую экскурсию. Тем более мы такую экскурсию Серега еще не брали. Вот можно попробовать пока. Ну это, естественно, все Серега. Да, конечно, это. Когда вы будете мои видео на канале смотреть, наверное, скажете, ой, что ты там, блин, снимаешь? Одна жратва, у о чем пляж, жратва, жратва пляж и по кругу. Ну, а что? Я же, это, приехала, как сказала, уже без экскурсий в этот раз. Чисто в море. Прошлать морским воздухом, покупаться в море. И не более того, да, я, конечно, понимаю, мне тоже скучновато, я бы тоже не отказалась съездить на экскурсию. Но было бы у меня побольше дней, хотя бы 10, я бы, конечно, какую-нибудь экскурсию сюда взяла бы. Вот. ну, так. мало, конечно, дней получается, но я почему мало взяла, потому что, наверное, не так дорого город, чтобы тысяч, у меня одиннадцать очень дорого. Мы в 19-м году с вдвоем вдвоём Супремонтелл Хан Фэмили Резорт На 11 ночей за 135 тысячу ездили. А тут у меня получается 3 года, да? Одна поехала на 8 ночей всего, за 125. Да, когда едешь, конечно, дороже, не всё равно. Причем я смотрела, я хотела на 9 ночей поехать. Но у даже менеджер мой по туризму отговорил, говорит, а смысл на 9 ночей. Там, в общем, такой неудачный график вылетов получался, если ехать на 9 ночей. В общем, я в любом случае потеряла бы и первый, и последний день. Поэтому я думаю, нафига я буду переплачивать 10-11 у меня переплата, если я не сутил, конечно, выходила ну, больше, то есть, мне там 136, да, по-моему, выходило вот так до Ну тысяч. и фига, думаю, я все равно терять буду я бы сюда прилетела 20-го, вы представляете не утром ранним, да, а я бы прилетела вечером часов не приехала бы в отель часов там в 7-8 только все, там столько ужинала спать, так говорят и в последний день отдыха бы, я тоже бы, это, утром ранним или даже чуть -чуть, не ночью меня бы забрали из отеля и уже домой ну, смысл, поэтому я на 8 дней поехала, а на 10, конечно, это вообще еще дороже там, то есть, соответственно, институт на 11-12 тысяч дороже, а это на 22-24 тысячи было бы дороже, ну это же совсем перебор, конечно. У меня сейчас, ну, конечно, столько <сих> финансов уж как там еще 20 тысяч, <сих> короче, переплачивать. <сих> ну вот, поэтому я в этот раз ограничилась чисто таким тю тюленем отдыхом. <сих> Морешко, еда, <сих> территория все по кругу я как делаю это анимация в отеле хорошая веселая классно это. хорошо в общем сейчас у нас Настя с Ильей подошли сейчас спросим их как вам отдыхается дорогие друзья в этом отеле как вам морщика отлично отдыхается расскажите как на экскурсию вчера съездили ну так вкратце хотя бы я не ну просто ощущения свои расскажите от кого брали экскурсию сколько отдали и ощущения просто двух словах хотя бы может кто-то по вашим стопам пойдет отдали 200 баксов за двоих экскурсия на яхте Четыре часа плавали по английскому побережью нас кормили был ужин, все шикарно а где кстати у кого покупали? У Пегасово, у Пегаса. А, у Пегаса. Там угу. настойчивый, да? угу. понятно Я думаю, может быть здесь, вот, на улице, в агентстве. Не-не-не вот. Там как-то VIP, яхта, что-то такое Да-да-да Называется Угу Но круто оно, стоит своих денег Угу Понятно. А, я еще хотела спросить, это. расскажите по поводу уборки, пожалуйста, я сегодня просто уже рассказывала зрителям по поводу Уборочка. уборки, ну то, что свое мнение еще, поделитесь. Ну, с чистотой здесь плохо, ну, как бы, прям заметный минус, потому что мы тогда заехали, у нас на подушке были волосы чужие, были, все в колане мытые, все в отпечатках, были. я зеркало сама в итоге помыла, даже после просьбы, даже после просьбы. Перемыть все. Вот. А так в целом, ну, больше мы, наверное, никаких да, не заметили минусов у отеля. Только вот чистота. Ну, вот я тоже, я сегодня тоже про санузел рассказывала. Я даже это, сегодня второй день уже отказалась от уборки. Чисто сама себе воду приволокла, пакет взяла мусорный. Завтра сама мусор вынесу, мне а, проще, чтобы она вообще еще не заходила ко мне мусорок даже. Мусорок не хватает в самом номере. Да, да. вот об этом я, кстати, это все больше. хочу сказать, который день не забываю. В раньше в таких отелях отдыхали, всегда, вот где консоль вот это идет, там всегда тоже мусорка стояла. И вот, да, и в санузле. Воды рыбну от рассказывала, что хлебануло аж. Так вот, а тут что-то да, тут мусорки вот этой, где консоль в комнате. А эта маленькая. Ну, это маленькая. Я пару стаканчиков там бутылочку засунул, все, мусорка битком. Ну я умудряюсь туда засунуть четыре. <свят> ну если грамотно сложить, то да, можно и пять. Ну все равно. Ну да, мусорок мало. <свят> а вообще так вам по, по питанию, там, <свят> анимация питание вкусно Шикарно. вот из того что мы за 10 дней попробовали нам ничего не было такого что прям то есть вкусно, анимация король даже... довольно король король король король король король король король король король король король король король король король король король король король король король король король вы, кстати, зря вчера народ не пошли в диск ночной. Ну, конечно, там накорено довольно-таки, потому что помещение небольшое, но мне прям понравилось музончик. Мне там все пытались на это выволочь танцевать. Ну я, блин, думаю, ну да нафиг мне танцевать, блин. Вы, выйдет, выйдет пампушка на танскол, да, и будет там людей смешить. Не, по молоднику я, конечно, вообще, я могу и на, на столе станцевать. Мне вообще, я, я в этом плане очень заводная, особенно если выпьешь, то все, меня не стянешь. Хотя, кто знает, если бы сейчас была можно, может быть, с Серегой, может быть, у меня бы так и это, и понеслась бы. Нет, танцы не конек. Вот. Ну, а так я, конечно, стремлю как-то, потом весь отель ржать будет, кто скажет, камеры носят по отелю, блин, кто там отплясывает на ну, танцполе. Как вчера идут ну, на караоке Женщины. А, вот да. вчера, да, на караоке 27 прям. Да. Там женщина одна так поплявка. Так и себя прям вот, как актриса. Изброшала. А вот. Где А вот в той части прям практически с краю, справа искала искала, искала место не нашла да. я там рядом вроде еще один лежат есть Ура. ну потом посмотрим через динамик это вы че кушать здесь будете Вы покушали а уже покушали а я еще не кушал и... ну, я не ну, кушал я, я Кстати, как раз он, на пляж он пришла закрыться да ты еще да. уже что ли пол третьего блин начать сколько а потом а потом в 16 часов сладкий первый а -а -а. ну, спасибо что предупредили пошла тогда я покушаю то а да -да -да -да. без обеда суди мы вот здесь прямо во втором ряду вот. ну короче либо там вас найду на лежаках либо это да. либо в море напротив сетки угу. на ряд. ну короче если камеру увидите это я да. ведь что вы меня быстрее найдете угу. В общем, пошла я короче покушаю <coughs> без обеда осталось я взяла, я думаю это курица или индейка Вроде слышала, там кто-то говорил, что это баранина что ли Ну, картофель фри, салат Попросила фанту Вот Но, это, вроде как я поняла, у них здесь нет никакого На холодное То есть, если вы не можете, допустим, пить холодное, тогда не знаю Тогда без лимонада С водичкой, водичка тепленькая Можно взять стаканчиком Фанта холодная. Так что сейчас, наверное, фанта попью, потом пойду опять этот стрепсил с тушителем. Тут горло не это не завершено. Все буду кушать. Всем приятного аппетита, кто обедает. Потом снова в море купаться. YouTube Star I <laughs> say YouTube Star Большой вытащил, белый кабель и стекло Господи, что-то здесь не плавает Под наступший сёйки как Вонзится в много стекло Не знаю, что мне кажется На просеке такого не было А там ухожен народ нырял мне ничего никто не видит, не вытаскивал Посмотрите Может ну, только Чача не плавает Уже вышли дверцы, пошли загорать на пляж, наверное, никто же на ужин. Так что встретимся с вами в новом видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.